Добрый день, информационное агентство «Ледокол». На данный момент мы открыли свой дискуссионный клуб в городе Саратов по улице Чернышевского, 94-Д. По этому адресу вы проходите дискуссионный клуб наш. И на данный момент тема нашего дискуссионного клуба на сегодняшний день «Кто победил в Великой Отечественной войне?». Так, и первое слово предоставляем нашему гостю Павлу. Павел, что могли бы сказать по этому вопросу? Здравствуйте. Ну, на вопрос я могу ответить так. То есть у войны, возможно, был какой-то организатор, и, допустим, да, этот организатор мог получить с этого прибыль, и поэтому он ее организовал. Давайте посмотрим, да, кто получил максимальную прибыль с этой войны. То есть после Второй мировой войны все, весь золотовалютный золото резерв, все золото скопилось в Америке. Она выдавала всем кредиты, все обращались к ней за помощью, в том числе Советский Союз. И она как таковая не участвовала в военных действиях, она не потеряла никакие большие какие-то людские ресурсы. Она не потеряла никакие ресурсы, она выдала их в кредит, а потом мы ей все возвращали. Я так понимаю, что Америка достаточно большое получила. Прибыль с этой войны, что она ей была выгодна даже в, в какой-то мере, то есть огромные прибыли получили военные корпорации, огромные технологии были разработаны военные. Так, то есть основной посыл, который сейчас хотел да, то что победитель войны это выгодоприобретатель, приобретатель, который основной был, где раз, именно который получил ресурс, ресурсы, прибыль основного благодаря, то есть нажился по сути. Так, еще что-нибудь есть добавить или пока? Ну, ну, пока все. Пока все. Так, и слово передается Артуру. Артур, Артур скажи, да, согласен с этим? Что ты можешь хотеть добавить? Да, я могу и добавить и немножко исправить Павла, да. Итак, получается. Павел имеет в виду, что значит, во Второй мировой войне победила, фактически основным выгодоприобретателем стал, стали Соединенные Штаты Америки и в их лице капиталистический мир. Это и Великобритания, также стала выгодоприобретателем и Франция, основные капиталистические страны и так далее. Но мы говорим о чем? Мы говорим не о дальнейшем развитии капитализма его усилении, мы говорим о том, кто победил в Великой Отечественной войне именно. А Великой Отечественной войне Соединенные Штаты Америки участия не принимали, ни с какой стороны. Да, частично они помогали лидингам Советскому Союзу, частично способствовали на Западном фронте остановки войск, скажем так, да, задерживали их от переброски на восточный фронт и так далее. Но кто победил именно Великой Отечественной войне? А кто воевал? Давайте разберемся, да, сначала кто воевал? Ну, а, то есть такой узкий вопрос. Вопрос узкий, да. Мы не имеем в виду, кто стал в конце концов победителем, там, не, скажем так, выгодоприобретателем от всех конфликтов или от Второй мировой войны и прочих последующих противодействий в мире. В конце концов, конечно, победили все равно США. Даже потому, что Советский Союз просто разрушился. Да? В 1991 году его не стало. В результате, естественно, кто получил преференции основные? Конечно же, Соединенные Штаты Америки. да. Но мы говорим непосредственно про вот этот узкий участок вообще о Великой Отечественной войне, узкий участок истории. Кто воевал великая, это в этой войне? Советский Союз, Советский Союз и, и... Гитлеровская, Германия. Гитлеровская Германия. Что собой представляет Гитлеровская Германия? Это что, именно Германия, это дополнительно да? войска СС предоставляли Франция, Нидерланды, Поль, польская армия, да, тоже была там, тоже не помню, как это называется, дивизия у них тоже своя была. Не запоминал, честно, но, <смех> <смех> мой грех. Затем Австрия в составе Германии просто аншлюзом была присоединена. Чехословакия, Италия, да? Сколько мы государств уже называем? Испания. Это же все испании да, в том числе. Это же это же войск. Франция. Франция, не забывайте, Франция та же самая Франция тоже участвовала, предоставляла свои войска СС. То есть вот, а напомню, это добровольные были формирования, то есть их никто не гнал на фронт, они добровольно шли. То есть посмотрите, сколько государство перечислил, да? В том числе и Румыния, кстати, и все и они, и Болгария и так далее. И очень Франция. пальцев не хватит на одной руке. То есть это не одна Германия уже, да? Одна Германия – это просто Восточная Пруссия и Западная Пруссия, да? Нет, это не одна Германия. не хватило ресурсов. Одна Германия бы не смогла выиграть. Нужны были мощности заводов Шкода Чехословакии, Чехии. Нужны были... Нужна была нефть Румынии, да? Шведские там какие-то... Шведская сталь, да, вот подсказывает григорь Правильно. То есть это и Швеция, соответственно, да, но она... Как будто бы была в нейтралитете, но тем не менее она участвовала в этой войне на стороне Германии, по сути, Норвегия, кстати, забыли про Норвегию, Финляндия со стороны севера заходила, да? То есть, ну, можно ли ошибиться и сказать, что это даже не пол-Европы, это больше, чем пол-Европы, да? да? больше пол-Европы, в принципе. Хотелось бы также, чтобы учесть, а кто на тот момент был самым именно центром капиталистического лагеря, на, вот, на начало на го года, это была США или, вот может быть, тогда была Англия, не английская, Все или все-таки тогда была более доминирующая в плане... Вот мы не, плане, не можем сказать что, точно. Потому что если мы возьмем то зачинщик, то развязал, но если, скорее всего, в те самые крупные Мы можем сказать по объему производства, да, это Англия. Потому что у них, у, у Великобритании на тот момент... Самые большие колонии, большая часть мира принадлежит Великобритании. Но если мы скажем о том, что о нарастающей военной мощи милитаристической, то это, конечно же, Германия. Соединенные Штаты подходили к лидерству уже в этот момент, конечно. Думаю, не ошибусь, если так скажу, они подходили ну, к лидерству они мы стали лидером после. Они едва выходили. Но мы сейчас не этот вопрос. Почему сейчас? Просто есть вопросы. Если, да, США стала выгодоприобитательной, может она стала просто э, чисто э, просто во времена войны, она просто подстроилась под это, чтобы стать выгодоприобитательной, именно во время войны, они не именно в разрезы, и, и не на... мы не вернулись к, к Великой войне. Так. США оставили немножко в сторонке. Да, они были на стороне Советского Союза чуть-чуть помогали лизингом, помогали войсками немножко, помогали оттянуть Японию от наших восточных границ. Да. Но основной, основной удар на себя всей этой нацистской Германии принял именно а Советский, Советский Союз. И вот мы теперь выясняем вопрос, у нас тема как звучит? Кто победил в Великой Отечественной войне? То есть мы не можем же сказать, что победила нацистская Германия. Ну тут никак не скажешь, да, да? Гитлер-Капут однозначно... Все, но ну не могла она никак победить. Победил либо Советский Союз, как многие говорят сразу, ну, Советский Союз, да. Но не понимая конкретно, что под этим подразумевается вообще. Может, под Советский но... Вот Многие говорят, соответственно, ну, да, Советский Союз, но, прежде всего, конечно же, движимые пропаганды буржуазной в определенной степени. Советский народ или просто народ победил. Вопреки, вопреки, вопреки там руководству. Ладно. Сейчас. И третий вариант я озвучу, если не ошибусь, да, Сталин победил, то есть непосредственно благодаря гению Сталина, нашему вождю народов, верховному главнокомандующему победил, то есть именно Сталин молодец. Так, Артур, да? пока спасибо за то, что выступили, задали вопросы. Также хотел бы Павлу. Павел, у вас и возможно, что есть добавить что-то исходя из темы, также что-то на данный момент или по этой вопрос или Я представился с Артуром. Mm -hmm. То есть, да, есть такой несколько вариантов, то есть победил. Простите. Ничего страшного. Ладно, потом вырежем. Трех посадку на звучку поставить тогда уж. Да, там могут второй раз позвонить. <смех> Настырные люди бывают. Ну, в принципе, я согласен с Артуром. Выбедил либо народ, либо Сталин. А или... вариант надо выбрать. А, <смех> есть... Либо что-то свое сказать. <смех> вот мы и выясняем конкретно. Либо какой-то вариант, либо что-то Ну Я Третий, больше четверт. склонился к тому, что выиграл именно народ. Потому что то есть, подвиги, которые совершил... Yeah, может быть, немцы тоже совершали подвиги, да, но немцы все-таки наступали, они гонимо были, а мы, русский народ, мы защищались, мы защищали свою родину, нам некуда было отступать? они там могли отступить, то есть к себе на родину, а нам, у нас Москва за нами, нам некуда отступать? то есть у нас была просто героическая армия, наши солдаты не сдавались, с помощью их геройства была все удержана понимали. война. Спасибо. Я могу, да, говорить? Так. Ну, все, да? Ну, да. Ну, да. Пока, пока что. Так, Артур вам представляется. Снова. Да. Вот по поводу геройства и за нами Майск Москва. Но почему не было такого же геройства у французов? Почему не было такого же геройства у поляков, которых захватили буквально... ну Две за, недели. Две недели поляков, да? Месяц французов. Француз. Ну, ну, ну, чё, где их геройство? За ними был Париж, за этими была Варшава. Геройства почему-то не а было. то есть они особо. самые первые, я так понимаю, приняли на тебя удар. То есть там была очень организованная атака, она молниеносная была. То есть и на Советский Союз в том числе была атака молниеносная. Это же молниеносная атака, да. но Расстояние, расстояние больше. больше. Расстояние все-таки побольше. <coughs> Нужно. Когда нацистская Германия нападала на Францию, у нее не было еще таких мощностей, опять же, вспомним, в году. Ой, в 1939 году, извините. Нет, не в Польшу. В 1939-м на Польшу, в 1940-м на Францию, да. Не было таких мощностей еще. Вот на Польшу нападала, например. Не было еще таких мощностей. Когда на Францию нападало, было чуть-чуть больше, чем у, гер... войска, у германского войска, было солдат и ресурсов чуть падали. В принципе, одинаковое количество, чем у войск Франции, союзников президент. Потому что на севере той Франции мы еще забываем дивизию, которая находилась в городе Дюнкерк. Возможно, про который, когда то еще фильм недавно снимали, она, не она почему-то не стала принимать участие. Хотя там было очень много солдат. То есть корпус тот был не, очень силен. Но это ладно. Плюс еще были Бельгия, Нидерланды. Вот эти страны, как раз, они тоже входили в союз. Но, тем не менее, вот все эти страны, несмотря на то, что они при, примерно по количеству равны войск, не было никаких затяжных Затяжного войны не было. Буквально, буквально сочетанные недели. Губ, по хватит, военным чтобы... источникам, Франция являлась самой сильной континентальной армией на тот период. И у нее была самая продвинутая техника. Ну, по, понятным, по понятной причине, что у них все открытые источники были. Они из-за того, что встане победителей в Первой мировой войне состояли, они не не были подвержены такой, таким санкциям, как Германия, и не должны были исполнять условия Версальского мира, по которым не могли иметь ни танков, ни кораблей больше определенного водоизмещения, ни авиации толковой. В итоге все это в Германии было по разряду трактор, большой трактор, рост трактор. Значит, дальше. Ситуация такая. Наш, наши войска отступали. Они, вот тезис основной, да, Павел? Немцы наступали. Соответственно, нам надо было защищать. У нас, скажем так, праведная цель, а у них цель неправедная. Но в какой-то момент времени немцы стали отступать, в том числе до территории Германии дошли, но это их не спасло. То есть, это тоже ну, тезис такой весьма спорный, что именно, именно оборона приводит к тому, что э, лучше, будут защища, э, бу, лучше, лучше будут воевать, чем те, кто наступает. Но это не, не работает здесь, скажем так. Не всегда и не везде. Это вообще так не работает, да, и... потому что в обороне во войны не выигрываются. Дальше, значит, героизм народа. Вот на, что такое народ? Давайте разберемся в тезисе вообще. Вот. Давайте, может быть, я еще то слово именно вот что такое именно вот такое понятие. Павел, может, расскажите, да. вот, что вы подразумеваете под этим вот, народа? Вот ваше понимание, что есть народ, понятие народ. В какой-то стране есть определенный, в одной стране, в каждой стране есть свой С, народ. И вот что представляет собой именно народ? Вот, ваше, Своим народ, это, в первую очередь, культура, да. это люди, это объединенный это народ. Общесть у говорят на одном языке, в какая-то общая культура. У них общие там, они буквально там учились по одной программе в школе, читали одних и тех же писателей. у них есть что-то общее между собой, так. что объясняет их в один народ. В, в том числе политическая система. Культура, образование, политическая система. А такая вещь, как язык. Язык. экономическая. Ну язык. Да, в том числе и средства производства, все. То есть это также неотъемлемая часть, именно что объединять в обществе именно также именно экономическое. Mm -hmm, да. Так у вас сейчас а, есть еще что добавить по. Yeah, по, я по, по Артур пожалуйста mm -hmm. Так вот, получается, что народ, по сути, это вот население, которое объединено вот этими факторами, да, которые проживают на этой территории, у них общий язык, общая культура. Читали одни и те же книжки. Ну вот, смотрите, я читал книжки, да, олигарх там. Абрамович читал те же самые книжки, он вообще в Советском Союзе, кстати, родился, был комсомольским лидером там и так далее. То есть мы все читали одинаковые книжки, но почему-то у нас нет с ними общих интересов. Да? Почему-то мы не можем сказать, что вот Абрамович и я – это один народ. Это уже классно. Вот, то есть мы подходим к чему? В составе того населения, именно намеренно говорю, населения, а не народа. Потому что народ ⁇ это вообще политический, как политический термин, не, не имеет значения такое, такое слово. То есть именно население, которое проживает на определенной территории, оно не связано общими интересами. Это и мелкая буржуазия. И буржуазия крупная, и наемные работники, которые буржуазное мышление, буржуазным мышлением обладают, да. и наемные работники, которые не обладают буржуазным мышлением, например, коммунисты, да. хоть их мало, но какой-то период их бывает и много. Да. То есть это кто-то вообще никаким не обладает мышлением, Им вообще просто плевать на политику, да. они просто молчаливо... Ничего не хотят делать. Ну пока. Есть, Аморфная нет, масса какая. то Если у них есть, что есть. Вот. Вот. Соответственно, вот, вот, как эту вся масса, вот эта вся масса может объединяться каким-то одним словом, не просто одним словом, а еще и целеустремленно что-то делать. Целеустремленно что победила пролетариат. Конечно, конечно, победила диктатура пролетариата. Непосредственно все хорошо буржуазии, была только мелкая в Советском Союзе, это имеется в виду крестьянство, да? Крестьянство или, возможно, промкомператор? Всю остальную массу трудящихся, трудящихся кто-то руководил, кто-то их направлял, кто-то их направлял к победе. Они же не сами садились в эшелоны. Они же не сами эвакуировали свою промышленность, да? не сами организовывали там производство. Кто-то руководил. А кто руководил? А руководил пролетариат. Пролетариат это кто? Это трудящиеся, которые осознали свои интересы и вступили за них в борьбу. Причем борьба, именно это не для вольного словца в Советском Союзе, борьба продолжалась с буржуазией, продолжалась. По крайней мере, до смерти Сталина. Дальше уже все. Это уже отдельный разговор. Итак, получается, что именно пролетариат руководил действиями остальных трудящихся. Именно он направлял туда, куда надо. А это что значит? Это значит классовый характер борьбы уже идет. Классовый характер войны. Почему трудящиеся? Это что, их, кнутом, вот некоторые говорят, да? Их кнутом заставляли, там, или из пулеметов заставляли идти на врага. Но это же не, не выдерживает никакой критики. Не выдержит. То есть люди шли на врага, потому что они хотели идти, потому что они защищали родину, которая им принадлежала. Вот опять же мы возвращаемся к Сталину, да? К Сталину и к, э, за родину за Сталина. Почему говорили за родину за Сталина? В порыве чувств перед атакой. Потому что Сталин это тоже не просто человек. Это олицетворение советской власти. Первое лицо, по сути, правительство. Это олицетворение советской власти, соответственно, и родина принадлежит благодаря этой советской власти, благодаря Сталину принадлежит этим же трудящимся. Это не какая-то чужая там а, мачха государства, как некоторые говорят, да? Вот государство чужое там. Вот для нас, например, сейчас это государство, оно не наше, оно нам не принадлежит. Она оно... не за... Оно не просило нас рожать Да, оно, оно не раз. просило нас рожать, оно нас не собирается кормить там и так далее Оно да. нам не принадлежит мы Только не зачем оно нужно, собственно говоря? Это мы никак не на него не влияем Мы не можем, по сути, ну вот, факт есть факт, мы не влияем на него А тогда оно принадлежало государству именно людям, трудящимся Оно было за них, оно им помогало, оно э, обеспечивало их потребности, обучало, кормило Воспитывала, лечила и так далее. Вот за это и сражались люди за советскую власть и за родину, которая им принадлежит. Так, Артур, то есть ну, посыл на данный момент то, что победил именно пролетариат по сути. Победила? То есть, сейчас? Именно диктатура пролетариата, пролетариата, конечно. Так, так. Павел, по, согласны с данным утверждением, с утверждением Артура что-то по этому вопросу? Есть добавить лишь. Ну, в принципе, я согласен. Есть какой то зерно то есть и, и Сталин, правильно, да, и население, естественно, мы никуда не отрываем. Просто это все ответы, они частично затрагивают, но корень зла не, не о, корень зла, извините. но корень не, сам не затрагивают. А вот диктатура пролетариата отвечает на этот вопрос именно с классовых позиций, с позиций диалектического материализма. Вот она отвечает. Ну, я... Нет, и Советский я... Союз, правильно, да, и население, которое явля... являлось как раз население, это и есть трудящиеся И э, Сталин, который является собой советскую власть вот. Все вот это в совокупности как раз и есть победитель Великой Отечественной войне А кто сражался против нас, да? А кто против нас сражался? Диктатура, крайняя форма диктатуры буржуазии, фашизм Крайняя форма то есть именно диктатура пролетариата получается против диктатуры буржуазии. Причем они объединились, эти же страны объединились не просто так. Так, у меня еще один вопрос тоже, тоже касаемо Второй мировой войны, скорее всего, окончания. Так же предоставлю всем слово, это чисто от меня первое. А что приобрел советский народ, Советский Союз именно в результате победы Великой Отечественной войны? Что он приобрел, его приобретение? Так, слово предоставили тогда, как вам повел, так как вы говорите, от Что приобрел Советский Союз? Помимо того, что он победил врага, и, по сути, разгромив, что именно получил он? Можете подумать именно в вот 1945 год, что происходит именно? Что он получил? Экономические, политические, какие политические, выгоды политические, пролетариат, диктатура пролетариат в результате победы все равно. Естественно, в процессе войны он победил получил какие-то политические э, выгоды. Так прям грамотно. Я... Смотрите, согласен так, что на тот момент, на 40-й год советский советский лагерь представлял сам собой ну, Советский Союз. По сути, только, если не ошибаюсь, то, что именно только Советский Союз, вот наша страна, она развивалась, по сути, в условиях как раз, ну не санкции назовем, а то, что она... Индустрию поднимала, все, по сути, она представляла собой по сути со стран социалистической на тот момент. А после 1945 год, после Второй мировой войны, сколько стран избавился от капиталистических тенденций, и уже по сути она стала ну, да, союзным. Что что Советский Союз расширил как бы зон своего влияния. И многие ну, страны вот. увидели в том, что это действительно сила, что диктатура пролетариата это. Но все она работает, она может быть лучше, чем диктатура буржуазии. То есть к ней стоит прислушаться. Может быть, стоит, да. То есть страны, которые ходили, получили, которые ходили в Варшавский блок, также на сорок год был больше. Это Югославия, это Румыния, это Болгария, это и Венгрия, и Гдр, они уже фактически стали уже на прогрессивный путь развития социалистический. Уже вместе уже не просто только мы были а плюс еще были другие страны которые также так можно выучить китай то есть согласно то что да, это вот то что надо получилось войны а, Всего Всего память, это, опять же бабка надо сказала потому что он конечно да. примало начал идти по коммунистическому пути но дальше наши пути разошлись и сейчас ну, все равно... Китай под красным флагом делает то же, что у нас рассказывает, что так. бизнес, рынок и прочее. Это сейчас уже, Аркадий, да, года прошли и у нас в Советском сам, вы знаете, вот результат, то, что в результате. Но, тем не менее, вот на 45-й год, какую выгоду получил Советский Союз, Артур, тем не менее, помимо просто победы, ну и репарации и рабочей силы Германии, то, что, какой еще... Он... Мы должны начать еще то Великой Отечественной войны посмотреть, да? Да. То есть, индустриализация за 10 лет мы преодолели свою отсталость от ведущих западных держав именно для того чтобы нас не смяли для того чтобы дать отпор будущих, в будущей войне то есть лидеры советского союза они знали что рано или поздно война будет почему они об этом знали? Потому что они подходили к этому с классовых позиций с позиции марксизма-ленизма они знали что буржуазия рано или поздно даст бой пролетариату. Им, как кость горле, стояло это пролетарское государство. Им пришлось бы защищаться. За 10 лет они преодолели эту отсталость. И далее, соответственно, еще в период Великой Отечественной войны, это развитие продолжалось. Продолжалось развитие до такой степени, что мы... Наше производство... Э Пол, вот, вот, эти, вот, вот эту большую часть Европы, э, как сказать-то, мы стали производить больше, чем Германия. Стали более, производить более качественные товары, Бол, то есть не товары, даже продукты. Более качественную военную технику, в первую очередь, война же шла. Все это, естественно, помогло победить в этой войне. Великая советская э экономика. Ну и далее... Правильно вы сказали, все правильно, диктатура пролетариата показала свою состоятельность, что она действительно может противостоять диктатуре буржуазии, и для этого достаточно просто, по сути, совершить революцию и двигаться к коммунизму, вот и все. Да, Необходимо видели, развиваться все. в сторону коммунизма, воспитывать нового человека, совершенствовать научно-техническую базу в том направлении, которое был выбран, да, и так далее. И это показал, эта победа, диктатура пролетариатной диктатуры буржуазии, показала, что остальным государствам, которые смотрели на Советский Союз, показало, что так можно, что такой путь возможен и что так надо идти. Вот и все, по сути. Вот и главная переференция Советского Союза. Павел, вам также хотел задать вопрос. Есть по поводу того, что Артур добавил также что-то свое добавить? Ну, я полностью согласен, в принципе, больше я причин не вижу. Так, Ар, Артур, на данный момент также есть что, возможно, добавить? Ну, мы обозначили все, все, все, все, все что Победил диктатура пролетариата, победил кого? Диктатуру буржуазии. Диктатура пролетариата – это совокупность и государство, и советская власть, и трудящиеся, естественно. Все. Все мы выяснили. Может, тогда друг другу вопросы позадаете на эту тему? Но, нет, нет. 20. Пять минут получилось. Может, и еще вопросы я просто Какие? Молодцы. Мы не просто свободно пообщаемся. А ага. Ну Да, давайте Так. да, да, да, запись да, да, да, да, да, да, да, так, давайте тогда, раз уже основная дискуссия подошла к концу, я сейчас представляю уже вам слово, уже в свободной дискуссии, задавайте друг другу вопрос, возможно, вас что-то интересует, какие-то моменты узнать, какие-то пробелы запрыгнуть или еще что-то новое. Также Артур, чтобы также по каким-то вопросам даст, что-то сообщит. Ну вот давайте теперь подойдем вот к, к результату резюме, скажем так, да. Вот мы выяснили, да, что все-таки э, социализм – это более Прогрессивный период развития человечества, чем капитализм. Период именно, потому что это не отдельный строй. Да? А, так почему мы сейчас до сих пор не при социализме живем считаете? Уже это рамки закончены Великой Отечественной войны, как понял. Да. То есть после смерти Сталина что-то такое произошло. То есть не было ни преемств. Вот Ленин, то есть продвигал тему, у него был какой-то преемник Сталин. А после Сталина, напомню, вот там... Никита Про, хрущев, хрущев вот, вот, да. Вот. Хрущев что-то куда-то не туда повел. Получается, вот... Крущев странили его. Тем не менее, уже постоянно пришел Брежнев. Владимир. Но Брежнев. Хрущев уже сделал все, что нужно для того, чтобы вот диктатуры... А Брежнев, принято, Брежнев взял обратно То есть а сам пролетариат, само население, оно, он, видимо, не понимал этих процессов. Все равно не могло. Я лично, вот лично я как думал, это винов... пошло это из-за двух причин. Первое, то, что бюрократизация началась, то, что как раз то, что были все равно прослойки, которые прямым производством не занимались, а в основном их задача была именно в кабинетах что-то, а бюрократизация, она как-никак все равно ну, должна быть программа, все равно по сокращению или все по оптимизации, а бюрок... то есть те люди, которые задача находиться в кабинетах, писать что все, они в основном, они да, уже, по сути, они делали работу, которая Фактически уже, ну, как сказать, ну, уже, да, за то, что они делали, по сути, перекладыванием бумаги, по сути, работы работали уже рациональный момент все меньше меньше, то что уже, а тем не менее, они привыкли, то, что пойти на завод или как, или просто они привыкли находиться в кабинетах, да, и уже начали, а так они, и они старались вот основном главенствовать как-то, и им было выгодно это все, вот, основное. То, что кто-то говорит, то, что именно этого, что уже как наука перестала теоретически развиваться, Марк, то есть люди перестали его развивать, но это нет. Я считаю, что больше бюрократизация и партическая парти... номенклатура, парти... парти... против, против... которой Сталин, между прочим, чисел сам смотреть. Э... Сталинская команда, всегда боролась с бюрократией, Ой, постоянно, потому что кого-то отстраняла, то есть о... очень жесткий контроль был над руководящим именно чтобы они действительно производили что-то делали то есть не просто они бумаг сидели а именно изучали и именно как уже занимались научной деятельностью настолько что она оказывала именно носила новшества какие-то на производство все то есть а потом уже вот эти все прослойки они уже постепенно Значит, социализм был был но произошел определенный откат откаты существовали и до этого то есть общественно-экономической формации, приходя новые, какие-то более прогрессивные, например, капитализм когда-то был тоже прогрессивный общественно-экономической формацией. И придя, он сначала откатывался. Это было в, Анг... в, Англии. В, Англии. в Англии в тот момент, да, она так и называлась Англия эта страна. Это было и во Франции, несколько раз откатывался туда-сюда. Любой более прогрессивный строй сначала откатывается. Почему так происходит? Вот здесь надо смотреть с диалектической точки зрения. То есть объективно смотреть на весь мир, весь Земной шар. Вот на момент революции 17 -го года октября весь не, не весь, не вся Земля была капиталистической. Земля с большими буквами, эту планета. Не вся, не вся планета была капиталистической. Было очень много стран, которые еще остались в феодализме. Даже вплоть, можно сказать, и до, до рабовладения. Колониальный мир. О чем? Ну тут Индия, да. Э, Китай, пол полурабовладельческий там. Там, там как, как раз, раз более полуфеодальные, да. Там. Колонии как раз и были То работали, есть капитализм, были элементы рабовладения. Все, их использовали в основном прогрессивные Западные страны. Африка. Державы. Африка вся, Южная Америка и так далее. То есть все это, колони, весь колониальный мир, это еще не капитализм в полной мере. На данный момент, когда произошла революция, капитализма во всем, на всей планете не было. Поэтому. Этот прогрессивный строй, эта прогрессивная революция, она и привела к откату, в конце концов. То есть, еще был запас у капитализма, куда развиваться. Он еще не утратил свою прогрессивность на тот момент, вот так я могу сказать. И в данный момент, вот в нашем в современном обществе, мы уже знаем, что он везде. В любой стране у нас сейчас капитализм в чистой воде. Где-то, конечно, он там 100%. более злостный, где-то более мягкий, да, там, но это однозначно везде капитализм. Возможно, есть некоторые, допустим, острова, где там еще даже первобытный общинный строй, даже. Но это опять-таки процент, ноль сухо. То есть уже ну, незначительно, в большей степени, большей части Уже а по относительно. Это полглавенство на Земле. Да, ну есть, если большая часть населения живет при капитализме, будем считать, что капитализм. Аркадий, спасибо, да, за то, что также добавили. Так, да, главенствующий действительно сейчас является капитализм. И тем не менее он уже даже становится, уже дошел до своей стадии, уже до логического завершения, если посмотреть, потому что как мы можем говорить по кризисам. По войнам, которые это уже, по сути, то, что в стадии себя изживать, нужно ну, человечество приходить на более прогрессивную. Дело в том, что развитие капитализма всегда происходило за счет а, территорий, где нет капитализма. То есть бусы в обмен на нефть. Да? Вот эта формула да, у нас в банановых республиках работает. То есть пришли куда-то, территория еще неизведана, по сути, можно местных жителей обманывать, можно их в рабство практически заключать, создавать там колонию за счет этого получать прибыли в метрополии. Вот этот механизм, вот этот, он прекращает свою работу, когда весь мир становится капиталистическим. Это рухнул колониальный мир, все это уже первый, скажем так, первый звонок, что все, скоро будет конец. Соответственно произошел откат. В данный момент мы уже достигли пика развития капитализма, и его развиваться дальше некуда. Все, это замкнутая система, нельзя взять прибавочный продукт и постоянно его брать, и рано или поздно это кончится. Рынок Суд... избыта. Долг, долг всей земли растет, сам перед собой, да? казалось бы, но он Есть растет, ли? продолжает, и он мыльный пузырь раздувается. Не собой, Последние... так, если и ну, есть, там понятно, одно... казалось как... я же сказал. Это казалось. же так сейчас СМИ преподносят некоторые СМИ. Якобы все должны друг другу, но не так все, на самом деле. Сам самом. себе. Соответственно, мыльный пузырь раздувается, последний кризис затяжной, он уже не заканчивается. То есть. Капитализм достиг предела своего развития того, что уже не является Даже сейчас возьмите официальные данные все, ну, насколько рост промышленного мирового производства идет. Ну плюс 3%, вот сколько, даже чуть меньше. Это уже не, не отрицают ни политики, ни экономисты, даже многие политики даже говорят, что капиталистическая система рыночная, даже вот сейчас, вот недавно, в прошлом году, даже сама политика, говорит, что она себя жила, мы должны что-то катиться другой способ, другие. Это все. Они, конечно, не говорят, что да, это социализм, это, да, они но. использовали для пропаганды того, что они рассказывают. То есть... Мы и так изменим, капитализм устарел, давайте мы его и изменим так, но не изменим, если его из этого получает прибыль. В общем, Ну единственный... да, чтобы те, кто выгодоприобретатель, снова которые прибыли жить в яхте, чтобы они также катались на своей яхте продолжать. То есть им общем, они стараются такие пути находить. В общем, единственный путь у них теперь это.. Социализм они не рассматривают, естественно, потому что добровольно никто не отдает власть собственность собственности. Единственный путь у них – это вернуть часть земли обратно в неорабовладение через неофеодализм. Тогда вот та же схема возобновляется, когда ты можешь прийти, много взять, мало дать, неравноценный обмен совершить вот этот. И тогда опять сверхприбыли, опять золотой миллиард, который будет там достаточно хорошо жить за счет того, что везде разруха. Вот такой путь как устраивает? Нет, Павел. Как, он может, ну, как мы можем в таком пути прийти, интересно? да? Я лично не Только через войну какую-то, да? Масштабную. И уничтожение огромных масс людей. Так вот, мы к чему пришли? Почему сейчас не социализм? Ну, во-первых, потому что люди должны осознать. Ну, люди не готовы. Да, они, они, они, они может быть и готовы, но им никто не говорит, и они не хотят думать. Вот две причины. То есть они должны осознать и свои интересы что можно же пожить по-другому, что вот эти вот денежные мешки они лишнее звено цепи производства, да? они миллиарды вот эти вот тоннами не должны, то есть их не вообще не должно существовать в природе таких людей, все это должно быть принадлежать трудящимся. То, что кто-то себе бюджет какой-то больницы, какого-то города кладет под в подпол. Это ненормальная ситуация. Это даже в России ненормально, когда, когда это какой-то простой полковник или генерал делает. А да, если организма. взять более западные страны, Билл Гейтс с его состоянием, сколько у него там уже, миллион, к триллиону еще не подошло. Вроде нет. 60 миллиардов не угодно. Ну, могу сейчас с в если... Насколько происходит. я помню, самый богатый человек, у него 102 миллиарда долларов. Вот. И это бюджет небольшой страны. А страна соответствующего объема стоит э, явно не из одного, не, не из десятка, не из сотен, не из тысячи ну, Как минимум, людей. миллионы людей, да. Да. То есть миллионы людей просто прозябают в нищете, просто для того чтобы один человек мог саккумулировать ресурсы, которые есть в, ну, в принципе в свободном достаточном доступе у нас на земле. Вот. Но, но для того, чтобы был один богатый должны быть миллионы бедных. и должен быть аппарат насилия, который поддерживает эту неравновесную ситуацию. Соответственно, мир аппарат ну, насилия, я думаю, уже объяснять отдельно не стоит, уже и так известно, какой аппарат. Капиталистический мир несправедлив. Вот. И люди должны осознать. Неправильно, немножко не так. Не то, что несправедлив, это в принципе, да, это совершенно верно сообщено, но надо сказать так, он не настроен на то, чтобы обеспечить благополучно большинство или даже всех людей. Это надо прям заветом знать. Это большинство людей никогда при капитализме не будут жить. Мир капиталистически несправедлив по отношению к трудящимся, в первую очередь. То есть прибавочный продукт отчуждается и где-то там, вот правильно, организм сказал, аккумулируется у кого-то в одних руках. Жить по-другому можно. Что сдерживает людей? Буржуазная пропаганда, которая говорит, вот посмотрите, у нас был опыт Советского Союза, он был неудачный, вот там то-то, то-то, то-то, там дефицит, карточки потом ввели там, а, качество продуктов не очень, там, машину нельзя было купить и прочие да, вот эти вот мемы. «Уравниловка», как вчера человек говорил, угу. и вот это вот слово «уравниловка», оно до смеха вот доводит, «уравниловка». Что такое «уравниловка»? Для всех разные понятия совершенно. Для капиталиста оно одно значение имеет. При социализме, если ты скажешь «уравниловка», это будет другое значение совершенно. Для капиталиста что это? Это значит, что я, капиталист, не могу наживаться за счет других. Уравниловка. Для меня это смерть. Что это при социализме означает? Уравниловка – это значит, что не может пробиться какое-то какое дарование, какой-то э, умный инженер не может э, получить по достоинству за какое-то свое изобретение там и прочее. Социализм не про это, не про то, что кто-то, какое-то дарование. Дарование пробьется. И это показал показала история Советского Союза, что дарований было много, и они из деревни реально пробились. И никакой социализм им не помешал, никакая уравниловка им не помешала Наоборот, вся система была настроена на то, чтобы, если попадалось в ему еще и... Но он получает не денежные какие-то преференции, они ему даже и не нужны, по сути. Он получает уважение общества за свои труды. И этого достаточно вполне. А капиталисты говорят, ну вот у него же зарплата осталась, там, 300 рублей, к примеру. Ну и что? Ну, кстати, она тоже повышалась, там уже были премии. Но дело-то не в зарплате. Ну, он может за какое-то свое достижение премию получить. Тоже в том числе сталинские премии были. На трепу, Они были да? очень высокие 100 тысяч рублей по тем временам. Это ну. Но... Есть, есть, тебе дадут по достоинству и деньги, в том числе и материально даже, если надо. Если. Мне деньгами, так и ну, на выражение. Квартиры, машины. То есть здесь идет. Все, обесп... Возможность без очереди даже приобрести машины, это уже тоже Здесь важно. разговор. Это человек, который за счет этого и которому дали Сталинскую премию. Он не, не богатый, а обеспеченный уже благодаря тому, что он добился. То, что богатый ты разве. Богатый всегда за счет кого-то. Это за счет, за счет труда. Обеспеченный, это именно как раз шаг, который более так выделился, более чем. Далее человек говорит у нас про то, что вот вчерашний наш оппонент говорит про то, что он не мог купить Волгу. Вот спрашивается, а зачем тебе Волга? Вот зачем? Это хотелка. Я Хотел, хочу, да? я увидел картинку, рекламку, или там увидел, что у кого-то есть Волга, и я тоже хочу Волгу. Она а тебе зачем? Вот ездят автобусы, ездят троллейбусы, троллейбусы через мост ездили, с саратова И все, общественный транспорт стоит копейки. Ты заходишь, сам бросаешь, тебя даже никто не требует. Ты можешь даже и не оплатить, если ты настолько вот такой вот вредный человек в Советском Союзе оказался. Ты можешь даже не оплатить, проехать бесплатно. Что? что тебе... лучший контролер был такой. Да. Что? Зачем тебе этот автомобиль? А потому что ты хочешь больше, чем другие. Вот этот вот буржуазный как раз элемент, что ты хочешь нажиться, ты хочешь получить больше, ты хочешь показать свою статусность. Да? А социализм, он не про это. Он говорит о том, что все должны быть накормлены, все должны быть э, обеспечены жильем, обеспечены медициной, обеспечены бесплатным образованием. Вот это все отдыхом, вот это все должно быть у каждого. А вот это все лишнее, что ты хочешь там получить, это, извини меня, это уже э, в тебе говорят пережитки буржуазного строя. Ну вот именно за это я думаю. Да, а как он на этом и строился, я согласен, да, на, на возрождение буржуазного вот этого. вот мы не ушли. морали. Так, давайте сейчас я его добавлю, вот мы не ушли, да. хорошо. Бывает такой момент, человек не, там, не потому что он статусный, а просто хочет покататься, вот выйти, вот выходной просто. Ну, мне нравится просто машинефть. Что, что такое, если есть огромная развитость именно при коммунизме? Ему даже не обязательно, чтобы она личная машина, он может выйти, на стоянку зайти, сесть, да, также поехать. Вдоволь. Потом ее уже оставить. А, и а почему не может быть каршем при социализме? Например. Это почему? уже к вопросу будущего социализма. Мы сейчас... Хочешь кататься? Я вот может... не понимаю, кто кататься хотел? Он что, не мог пойти в кружок, а? где на автомобилях ездили, что ли? Вот да. эти ралли там устраивали, на мотоцикл? Да, да кстати, устраивали. это все было копеечным. Хочешь кататься? От государства. Вот тебе трасса, гони там сколько хочешь там. Никого не убьешь. Все вот это снаряжение выдавалось под тебя, не ты сам за свой счет, шлем, комбес. То есть почему? Я лично в хокейный ходил, кружок, и мне все выдали. То есть основной посыл, то есть не статусность показать, а именно потребность мы свою удовлетворить, именно для какого-то морального вдохновления, которое также ему очень хорошо, бы она дала большой плюс также в работе и самосовершенствовании, вот, а не статусность. Статусность, она никакой пользы для общества никогда не приносила, статус видите, никогда. Вот. Поэтому нужно полетить. Цель социализма это прийти рано или поздно к коммунизму, а коммунизм что? обеспечивает потребности всех. И ты не, не должен получать больше, чем остальные каких-то э, вещей. Ты просто обеспечил свои потребности и этого достаточно. Зачем тебе, например, три обеда каждый день? Ты Самый. готов вот, растянуть свой желудок и кушать три обеда? Зачем тебе они нужны? Тебе достаточно одного обеда, правильно? Зачем тебе три машины? А вот на обнова дня, машина, да, там одна. вечерняя одна, там а другая для удовольствия. Тебе достаточно одной машины, чтобы ездить. Тебе не надо три машины. А может и быть и одной даже не надо. Почему не, не ездить на такси? не надо, потому что, во-первых, есть такси с, с помощью современных средств, ты с любого телефона через интернет заказал. Это раз. Во-вторых, с развитием технологий мы можем сделать автоматизированную систему общественного транспорта. То есть даже автобус будет. курсирует, там никто работать уже не должен. То есть человек Конечно, освобождается да. для более творческой и созидательной работы. Вот этой... Не монотонный труд, да. Да. И от ответственности за жизни сотен людей каждый день что тоже влияет на здоровье, на продолжительность жизни, масса населения. У нас вон люди быстро умирают, те, которые очень ответственные. Недавний случай с водителем яндекс-такси, который умер спустя 32 часа работы и 8 банок энергетики, я думаю, тому показателен. Только вот вопрос, почему я, этот Яндекс такси, мы же не будем рассказать, почему он решил выпить все-таки банк, значит, хотел на что-то на что-то заработать и семью прокормить. Так, Но, так, так, прокормить вообще у не так не бывает. Он, вот этот вот мужчина, он должен был быть в ситуации, в которой ему уже терять-то нечего, раз так приходится по-жесткому работать. Ну вот. Но ну, это уже капиталистические такие моменты. Да, Я зачем? Опять очень же, очень зачем жилье? тебе в собственность жилье, к примеру? Если тебе достаточно того, что тебе есть где жить. Для чего? Вот, ты приехал, тебе надо, например, поехать куда-то на работу. Ты приехал туда, тебе предоставили комфортное жилье. Хорошее комфортное жилье. Если детей больше, тем более. Зачем больше, тебе более оно жилье? требуется на, в собственности? Зачем им владеть? Незачем. Угу. Совершенно. Ты, зато, повышается мобильность тебя как кадр, да, трудя, как. Э, ты можешь того, уехать в другой город спокойно и, и там может, тебе -то тоже предоставят да. жилье, да. И все и. После. Нет необходимости. Дополю. В советское время сейчас говорят, что жилье было не собственно. но я ничего не слышу, такое мнение, что люди семья сидит, смотрит телевизор, к ней заходит кто-то там. И выгоняет на улицу. Не, почему? Заходят, я с вами тут буду жить. Я не слышал таких случаев, я не знаю. Как это, как... Уложились уже... только в начале, после революции. Это, да? это, это, это уже другое. Не это некуда полоселить. Это, это уже другое. Извините, это, это диктатура пролетариата. Про Она должна обеспечить трудящихся жильем. Ну да. А обеспечивать тех не о вечерплом, потому что у кого-то 14-комнатная квартира, как вот там профессора. Да, точно. А кто-то на одной ковечке... В несколько смен. Да, и эта несправедливость легко устранялась, естественно. Социализм про это, да. Итак, что получается? Мы выяснили, да, что нам необходимо осознавать, то есть трудящимся необходимо осознать свои интересы, чтобы организованно противостоять диктатуре буржуазии. Все? В принципе, ясно, да? Ну да. да. Так вот, Павел, теперь вопрос. Почему же вы до сих пор не осознали свои интересы? Или вас уже осознали свои интерес? Я, в общем-то, кто, то есть я выношу на ваш суд, осознал ли я. То есть я же не могу сам понять, осознал ли я или нет. То есть можно понять самому, почему нельзя? Можно. Можно. Что если вы понимаете, что выход только в социализме.. Что диктатура пролетариата может противостоять диктатуре буржуазии. Только, Только диктатура. диктатура пролетариата, да. Я думаю, что нас, что у каждого трудящегося, трудящегося отчуждают прибавочный продукт у наемных работников. Несправедливо. Я думаю, вот этих трех положений в принципе достаточно. Ну и там даже добавляются остальные постулаты. Ну, почему именно диктатура? Я слышал о таком движении, как анархо-коммунизм. Mm -hmm. То есть это... Не, не, не та самая диктатура, где прям все диктует, То есть там это… Диктатура – это только термин. Диктуют. То есть, в принципе, у у, у коммунистов у них уже та же самая цель – прийти к коммунизму. То есть к всеобщему, всеобщей бесклассовости. Но только уже не через социализм, через построение каких-то локальных… Просто mm -hmm. вот эта вот вся анархичность, она скатывается к тому, что уровень производства падает. Вот вчера мы на примере авиастроения разбирались в сложных производственных цепочках. Представим себе анархическую какую-то коммуну. У них там все общее, но какой максимум они могут произвести да. там? Без союза с другими коммунами. Да. А тесный союз между коммунами, по сути, ну, уже Это сильная коммуна, должны, крупная коммуна. Они должны тогда кого-то поставить, кто будет разруливать всю эту ситуацию. Администратора. Это появляется уже, дик, по сути, дик, диктатор, административное лицо, которое... Как минимум наблюдает, которое да. просто направляет в принципе, пока что давай, вот, вот такая вот картина, что давайте тут подкорректируем, там подкорректируем, это уже как бы вербушка да, а потом, поставить. И в итоге получается, что если мы идем будет? от коммун, то мы все равно должны для сохранения уровня производства, уровня собственного комфорта и не просесть по численности населения опять до первобытно общинного строя, когда там 100 тысяч папуасов бегало по всей планете, а нас сейчас 7 миллиардов. Но чтобы мы вот так вот гигантские не просили, устроив сами себе геноцид, надо как раз объединяться. Почему именно диктатура, да, это пролетариат? Потому что необходимо противостоять диктатуре буржуазии. Пока есть буржуазия, Сознание ни о таком бесклассовом обществе говорить нельзя. Потому что необходимо противостоять. Что нужно организованно противостоять. А организованно это значит, кто-то будет все равно управлять. Кто-то будет главенствовать. Кто-то следит, например, органы правопорядка. В любом случае, диктатура буржуазии, я думаю, с согласится, это диктатура все равно большинства людей. Потому что остаются да, какие-то люди, колонки, диктатура, диктатура пролетариата, прошу прощения. диктатура буржуазии далеко не большинство людей, никак. Вот, Сейчас скажу, в любом случае Даже пускай меньшинство пролетариатов в стране, тем не менее, пролетариат действует в интересах большинства. В любом случае. В интересах всех остальных. Пусть даже они не осознают, но он действует в интересах этого большинства. А может диктатура. Пролетариату нужны и врачи, и ученые. Да. Вот потому что в 2017 году пролетариата было очень вот, мало. Э... Итак, сейчас у нас заключительная часть нашей дискуссии. Слово сейчас прислали нашему гостю Паулу. Хотела как раз он добавить. Так, пожалуйста, Павел, прислал ему слово. так вот, Артур говорит, что э, власть. Диктатура пролетариата это обязательно учтение интересов всех. Но вот есть такой Принеса пример. Всех трудящихся. Всех трудящихся, да. Всех, всех. Не всех подряд. Все, всего пролетариата. Но вот было только явление, еще ну, где-то 1920-е и до войны. только явление, как Толстовские коммуны. То есть, безусловно, вот эти коммуны образовывали образовывал их пролетариат, то есть это люди, которые трудятся. У них в идеологии было такое, что мы труженики, но у них вот единственное, что в идеологии было, они были пацифисты. Они не могли брать оружие в свои руки. И поэтому, то есть о Советском Союзе, то есть диктатура пролетариата, и он так решил, пролетариат, что мы должны воевать все, абсолютно все, без исключения. И поэтому вот эти толстовские коммуны были репрессированы. То есть, получается, что все таки не для всех, не для всего пролетариата годится диктатура. Приходится кого-то репрессировать, и немало репрессировать, потому что люди разные бывают, кто не хочет брать оружие, тем не менее он трудится. Почему не дать ему, например, трудиться мирно? Ну вот почему-то не дали трудиться. А вопрос всегда да, сейчас, наверное, был? Пока, пока закончили, да? Да. Да. Так, Артур слово вам. Ну, я не знаю, я не слышал, честно говоря. Ну, может быть, действительно. Ну, как репрессировали вопрос, опять же. Из-за чего репрессировали? И каким просто потому, что человек не может брать оружие. Разве не можно да, репрессировать? Ну, я не думаю, что это именно из-за этого. Ну, надо, надо, конечно, уточнить. Ну да, репрессии не разные бывают. Кого-то просто переселили, кого-то расстреляли. Репрессия а, вообще нет. ограничение в правах какой то да. На самом деле изначально. А из-за чего конкретно? То есть, может быть, она, эта коммуна каким-то образом не вписывалась. Ну вообще, в принципе, я так понимаю, репетировали всех, кто не вписывался. Вот, то есть ты должен выполнить что-то. То есть тебе пришло указание сверху, ты должен что-то выполнить. И ты это не выполняешь, и тебя сажают. Ну так что вот вот работа должна быть в интересах большинства или меньшинства. Меньшинство должно подчиняться. Нет, ты можешь как бы возделать землю самостоятельно, тебя никто не тронет. Ты можешь быть единоличником, единоличники же были, крестьяне. Ты возделаешь землю себе спокойно, не идешь колхоз, тебя никто не трогает, дальше работай. Если тебе достаточно того, что ты вот вырастил и продал, то есть на колхозный рынок, естественно, тебя никто не пустит. А вообще, вот если тебе этого достаточно, такое автономное твое хозяйство, без проблем, живи. Никто не против, в Советском Союзе никто не был против. Даже в школе дети могли. Что решалось? В советской школе даже дети вполне учились, несмотря на то, что они были дети единоличниками. Например, вот. моя бабушка. А здесь вот надо смотреть внимательнее, что именно.. Потому что, возможно, на базе этих вот каких-то вот как коммуна, да, это как... ну, да. Да. возможно на базе этих коммун процветал вот как раз какой-нибудь анархокоммунизм, который препятствовал развитию всего общества каким-то образом там. Не знаю, контрреволюционным путем, в том числе. Ну просто так бы не, не репрессировали, надо дела читать, что там было. Кулаков, например, вот постоянно же мимо идет, да, вот раскулачили, всех подряд прям раскулачивали. Ну, во-первых, возьмите числа, какие конкретно, какое, какое количество раскулаченных, и вы увидите, что там 0,5% от главное, всего количества христиан. И и что это значит раскулачили? Опять же, это три категории, да? Одних выслали в другой регион, одних в другое село, третьих оставили там же. Только отобрали имущество. Лишние, которые... Не Почему были, раскулачили? Кто такой кулак? Были. Опять же, давайте разберемся. И так далее, и так далее, и так далее. Давайте заключительное слово, да? Ну вот, по, по теме сегодняшней передачи. Мы выяснили, в общем, кто победил в Великой Отечественной войне. Это... И Советский Союз, и трудящиеся, которые населяли Советский Союз, и Сталин, который олицетворял собой советскую власть, и все это в совокупности, естественно, представляет собой диктатуру пролетариата. Только диктатура пролетариата может противостоять диктатуре буржуазии, именно организованной. Все. Хочешь числовий что добавить? Ну, все выяснилось, все выяснилось. Итак, наша дискуссия подошла к концу. Напоминаю, с нами были участники, наш гость Павел. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, так. что пригласили. Так, вам, так, вам спасибо. Так, и также член Союза коммунистов, участник Россовской ледокола Артур. Спасибо также, что выступил, спасибо, также да. что произошло. Так, да. и все, спасибо всем, что за просмотр. До, до новых встреч.